Боль в животе – частое явление, неприятные ощущения от легкого дискомфорта до боли, от которой темнеет в глазах. По происхождению бывает четыре типа боли. Первый тип – это то, что мы называем коликами. Такая боль, как правило, проявляется внизу живота и возникает в результате раздражения нервных волокон во время спазма. В этом случае, если убрать спазм, то боль уйдет сама. Второй тип боли гораздо более выражен и мучительен. Она резкая и режущая, усиливается при движении, мышцы живота напряжены. Такая боль возникает в результате раздражения тканей, поддерживающей наши внутренние органы. С такой болью поможет справиться только врач. Третий тип боли – это боль, которая вызвана стрессом и нервным напряжением. Официально такая боль называется психогенной. Она может проявляться где угодно, и когда угодно, и быть какой угодно по силе. Пока не справишься со стрессом, боль не пройдет. В редких случаях понадобится помощь психолога. И четвертый – нейрогенный тип боли. Это резкая, стреляющая, жгучая боль, которая появляется при изменении температуры следы, горячий кофе или ледяное мороженое, или при прикосновении к болевой точке. Каковы же причины болей? Боль в животе может быть вызвана разными причинами. Чаще всего она связана с нарушениями функций пищеварительной системы, как воспаление, так и обычное пищевое отравление. Нередко причиной боли – спазм, который в свою очередь вызывается множеством причин – от стресса и менструации до определенной еды и сопутствующих заболеваний, например, мочекаменная болезнь. Не забывайте и о том, что боль в животе может быть причиной урологических, гинекологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Нередко хроническая боль в животе в средней интенсивности возникает при заболеваниях крови и нервной системы. Локализация боли. Иногда локализация боли в животе соответствует пораженному органу. Например, при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки болезненные ощущения появляются в области желудка, чуть ниже конца грудины. Однако нужно помнить, что аналогичная локализация бывает при инфаркте миокарда. Боль в околопупочной области – признак заболеваний тонкого кишечника. Боль в правом подреберии заболевание желчного пузыря. Боль в левом подреберье, который носит опоясывающий характер. Бывает при панкреатите. Боли в правой подздошной области, возможно аппендицит или проблемы со слепой кишкой. В левой подздошной области в сигмовидной кишке. В любом случае при возникновении боли в животе необходимо помнить, что причин может быть слишком много и для правильной интерпретации необходима консультация врача. Что делать? Естественно, в случае возникновения неожиданной и сильной боли в животе, необходимо обратиться к врачу. Если причина боли известна, и это спазм, то для ее облегчения существуют спазмолитики. Например, ножпа. Она способствует расслаблению, гладкой мускулатуры кишечника и таким образом устраняет неприятные ощущения. Очень важно, что подобные препараты не маскируют симптомы заболевания, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи. Именно поэтому, если спазмолитики не смогли устранить боль, необходимо срочно вызвать врача. Что делать нельзя? При острой и хронической боли в животе, возникающей периодически, то есть приступообразно или наблюдающейся постоянно, прием анальгетиков категорически противопоказан. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов анальгетиков, часто маскирует истинные причины боли и подменяет собой лечение основного заболевания, вызывающего боль. Это может способствовать прогрессированию заболевания, а также привести к развитию неблагоприятных побочных эффектов. Предотвратить возникновение боли, связанных с погрешностью в диете, обильное количество жирной, жареной, острой пищи, избыточное употребление кофе можно с помощью приема антоцидных и ферментных препаратов. Они же помогут при изжоге, газообразовании, чувстве давления или распирания в животе, урчании и дискомфорте в желудке. Кстати, ферментные препараты облегчают переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике. Внимание! В следующих случаях следует немедленно обратиться к врачу. Боль во время беременности. Боль, длящаяся более 6 часов подряд или усиливающаяся. Сопровождается неоднократной рвотой и расстройством ЖКТ. Боль сопровождается повышением температуры тела. Боль эмигрирует, то есть смещается. Усиливается при смене положения тела. Усиливается после посещения туалета сопровождается кровотечением, не проходит после приема спазмолитика. Во всех перечисленных случаях необходима квалифицированная помощь. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, поэтому медлить с вызовом скорой помощи нельзя. На этом все друзья, надеюсь видео было вам полезно, а также надеюсь, что ничего подобного с вами не произойдет. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.